Космонавт в шоуруме Казанского федерального университета. Для меня космос – это вещь совершенно заурядная. Я работаю в госкорпорации. Моя профессия, как любая другая профессия, это делать то, что тебе положено. что ты учился? Я отучился на то, чтобы быть космонавтом и работать. В Казанском центре «Эрмитаж» открылась выставка, посвященная Александру Македонскому. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Арина Мухамедшина. В Казанском федеральном университете открыт прием заявок на ежегодный конкурс ⁇ Лучшая академическая группа ⁇ Он посвящен году педагога и наставника в России и году национальных культур и традиций в Республике Татарстан. Заявки на конкурс принимаются до 17 марта по адресу на экране. В средствах массовой информации вспыхнула новость о новой субкультуре ЧВК Редом. Ее представители носят черную одежду с принтами пауков и клетчатые штаны и предположительно устраивают массовые драки. Так ли это на самом деле узнавала наш корреспондент?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 Каждая девочка в детстве мечтала стать актрисой, а мальчик – космонавтом. Сергей Кут-Сверчков добился своей цели и устроился на работу мечты. Герой России посетил шоурум высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального, где поделился секретами своей работы. Подробнее в своем сюжете расскажет моя коллега Азалия Кутлахметова. Для меня космос – это вещь совершенно заурядная. Я работаю.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 В Казанском центре «Эрмитаж» открылась выставка, посвященная Александру Македонскому. Как и когда можно увидеть уникальную коллекцию экспонатов, которым более двух тысяч лет, расскажет наш корреспондент.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 26 февраля на территории Астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского федерального университета прошла традиционная ежегодная масленица. Для членов профсоюза КФУ и членов их семей было организовано торжество по всем правилам. Подвижные игры для детей и взрослых, праздничный концерт, кулинарный конкурс, чаепитие с блинами и не только, и, конечно, сжигание масленицы. Для гостей мероприятия был организован бесплатный трансфер. Мы, так как члены правкома, мы участвуем в организации этого праздника и с удовольствием каждый год приезжаем на этот праздник. Это очень объединяет, это весело, это дружно, приезжает со всей семьей, приезжают кафедрами. И это не в стенах университета, это на природе, это совершенно другие ощущения. Это радость, дружба, отдых и просто праздник.